Здравствуйте, дорогие наши участники фонда. Сегодня нас на связи с вами Денис, администратор фонда взаимопомощи World Money. Немножко расскажу о самом фонде. Именно для чего он был создан, потому что многие задают этот вопрос, для чего создан регистратор нужна регистрация не нужна регистрация ну и много чего много много вопросов задают именно по фонду и так что касается именно самого фонда Выпишите, пожалуйста демонстрацию и видео у кого-то видео кто кто-то кто-то кто-то различные вопросы задает и так насчет фонда что же такое что же такое фонд взаимопомощи в и для чего он был создан Фонд взаимопомощи ⁇ это сообщество единомышленников для продвижения каждого нашего участника. Почему, Почему именно для продвижения и продвижения к цели, можно сказать, каждого нашего участника? Почему именно фонд взаимопомощи? Потому, потому что каждый партнер помогает своему своему наставнику, и также помогает себе в достижении какой-либо цели. Фонд взаимопомощи – то же самое, как касса взаимопомощи. Кто-то, наверное, из 90-х да, был, был в 90 х в кассах взаимопомощи. Были раньше кассы взаимопомощи на заводах, на предприятиях, когда не хватало денежных средств, вообще грубое говоря, не было люди не знали, на что жить, зарплату задерживали на 3-4 месяца, и вот они сообща создавали именно кассу взаимопомощи для поддержания самих себя. Точно так же и здесь мы сами, мы сами встретили коронавирус все вместе, да? увидели этот коронавирус, экономический кризис также, также увидели после, коронавируса. Ну кто-то увидел, кто-то не увидел. Но большинство большинство увидело, потому что все из рабочего класса, да, как мы мы это представляем. Все работают, кто на заводах, кто на предприятиях. И поэтому фонд взаимопомощь просто необходим для каждого из нас, не только для поддержания, как бы Установ, да, но и обалденного здесь заработка что хочется сказать именно по фонду взаимопомощи рассказал в общем. что хочется сказать про наше новое обновление в конце сентября мы запускаем даже с сегодняшнего числа мы запускаем старт этого, этого нового обновления в конце сентября мы стартуем с новым обновлением и мы хотим дать заработок каждому нашему участнику, вот именно каждому, да? многие участники, как вы видите, также открываются новые проекты и новые участники, новые участники, старые также участники, которые у нас были на сегодняшний день, поразбрелись также по новым проектам, да, которые открываются. Но анализируя рынок на сегодняшний день, хочу сказать, что достойных реально маркетингов вообще нет. Чисто создаются админские баблосборы и все. Даже сами посчитайте, несложно посчитать, если взять, например, 5, 5 тех же 7 мест, так, да, это тысяча человек. Из тысячи человек со входом, например, ну, я не буду раскрывать все тайны, со входом, например, там в 500, в 500 рублей, да, вы зарабатываете 20 тысяч. Ну, это очень сложно. По сравнению, ну, именно с тем, что мы создали. Александра, выключите, пожалуйста, видео. Р, Александр, видео выключите, пожалуйста, нажмите на кнопочку. Так, так, так. Не вижу, выключили не выключили. А, просто вышло. Отличный подход к делу. Вот. И в преддверии, в преддверии рабочих будни рабочих моментов, сентябрь, дети пошли в школу, в садики, люди, люди пошли на работу. Также, также закончился коронавирус. Многие, многие уже вернулись с отпуска, вернулись с отдыха, и пора начать именно активную деятельность. Активную деятельность в нашем фонде взаимопомощи. Единственный у меня вопрос есть к нашим участникам, которые присутствуют сегодня на вебинаре. Вопрос следующий. Вы бы хотели... Получать денежные средства с каждого вашего приглашенного. Или же не с каждого вашего приглашенного, но с каждого перелива. Буквально с каждого. Буквально с каждого партнера или с каждого перелива. Вот вы же стоите, еще партнер. Конечно бы хотелось, за все здорово. Так, еще, еще. Руслан, выслушай. Отлично. Так, Алена. Переливы. Ну, с удовольствием и получила. У меня их не колучит, из каждого приглашенного человек с переливом. Правильно. Ну, я с вами согласен. Смотрите, ну, многие люди, у нас коронавирусная волна. Но тем более, вот у Мадрнный коронавирус своя волна пошла. Соответственно. Здесь, получается, какая Ой, что то Ой, что-то перебивает меня. У кого-то микрофон не выключен. Так, Александра, выключите микрофон, пожалуйста. А, пожалуйста. Так, не перебивает. Нет, все, вроде, вроде нормально. Александр все никак не может вой... войти нормально. Итак, смотрите, с каждого буквально... Вот с каждого. Вы пригласили партнера, вы заработали. Также не только с ваших партнеров, но и еще с других партнеров. Также вы будете, вы будете именно получать и реферальное вознаграждение, и также будете получать и по уровням. Также здесь будут начисления от перелива. Так не буду долго, долго мусолить, открою демонстрацию экрана и все это покажу. Так, открыл демонстрацию экрана. Видна демонстрация экрана? Да, все отлично. Я вижу, Да, все отлично, О. окей. Итак, World Money, фонд взаимопомощи в Наше новое обновление. Ба-бам! Итак, клевер, мы мы. Придумали две новые площадки, называются называется две площадки «Клевер Мини» и «Клевер». «Клевер Мини» – это минимальная площадка с минимальным ходом Основная же площадка «Клевер» – это будет с реальным ходом «Клевер», где заработок в 10 раз будет больше, чем на площадке «Клевер Мини». Итак, «Клевер Мини» – сам маркетинг. Клевер мини состоит из двух клеверов. Как вы видите, первый клевер распределяется именно на три уровня. На первом уровне, как вы видите, светло-зелененький кружочек маленький, три человека. На втором уровне, второй светло-зелененький кружочек, 9 человек. И на третьем уровне 27 человек. Светло-зелененький третий уровень. Соответственно, 3, 9, 27. Как я сказал, вы с каждого партнера будете получать денежные средства. И также будете получать денежные средства с перелива. На первом уровне, сейчас будем рисовать. Соответственно, вот в серединке вы, здесь на втором столе, также в серединке вы. Здесь два клевера. В первом клевере, соответственно, когда вы приглашаете человека сюда, все будет распределяться именно вот, вот этой вот границей. Вот так вот. Оп, оп, оп, оп, оп. Соответственно, если, если будет именно по очередности, да, если по очереди, соответственно, оно вот так вот, с, с этого края все, все это будет распределяться. Когда вы приглашаете первого своего партнера, вы, соответственно, получаете по уровню 50 рублей. Вход всего 300 рублей сюда. Вы получаете по уровню 50 рублей. И также реферальная программа у нас будет 50 рублей. Первая линия 50 рублей. Соответственно, вы получаете с этого партнера 100 рублей. Как только вы приглашаете сюда человека, соответственно, вы также по это, если это ваш лично приглашенный не неперелив, то вы получаете по уровню 50 рублей из первой линии реферальной программы, вы получаете 50 рублей. Итого тоже 100 рублей. Как только вы сюда также приглашаете человек, соответственно, точно так же по первому уровню, по линии также 50 рублей. Соответственно, 100 рублей также отсюда. Если это у вас переливы, переливы вышестоящего партнера, то выключите, пожалуйста, микрофон Вот он перекрете. Вот, то, соответственно, выключите микрофон, пожалуйста. То а, здесь получается, что а, если это у вас переливы, то вы будете получать не по реферальной программе, а только по уровню. Соответственно, здесь 50 рублей, здесь 50 рублей, здесь 50 рублей. А, дальше следует. Это, это понятно. Второй уровень. Второй уровень. Когда на второй уровень, соответственно, встают партнеры, Соответственно, если встает ваш личник также сюда, у вас заполнилось три места, и следующий личник, ваш личник, если у вас не три личника, а четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, они будут вставать на, след, на следующее уровне. Соответственно, также на второй уровень и также на третий уровень. Здесь получается, что если это ваш личник, то вы также будете зарабатывать. По второму только уровню 50 рублей. И по первой линии 50 рублей. Если же, если же это приглашенный вашего личника, вот этого, приглашенный вашего личника, то есть вот так вот двоечку поставлю, то есть получается это приглашенный приглашенный личник личника, то вы будете все равно, личник ваш получит как по первому уровню, так и по рефральной программе. И вы также получите по второму уровню 50 рублей и по реферальной программе со второй линии также 50 рублей. То же самое 100 рублей вы получите э, то, точно так же от 9 этих партнеров. От 9 партнеров вы также получите все именно по 100 рублей. Если это переливы, также сюда встали, вы получаете по второму уровню, также с каждого 50 рублей. Не 100, а 50. Третий уровень, третий уровень, это вот этот. С третьего уровня, как только встает, соответственно, приглашенный, приглашенный, приглашенного, личник, личник, личника, можно так сказать. Вот, то есть это третий уровень. Поставлю здесь тройку тройку, получается, что вы за третий уровень будете получать 25 рублей, и за третью линию в реферальной программе будете получать также 25 рублей. Итого 50 рублей. Понятно, да? Этот момент, я думаю, понятен. Если у вас, соответственно, здесь заполнено, здесь заполнено, и также у вас встает личник, например, вот сюда, ну, также на третий уровень, только личник встает, да, это, это ваш личник, получается, единичку поставлю. это ваш личник, то вы будете получать по реферальной программе первая линия 50 рублей, и также за третий уровень вы получите 25. Итого вы получите не 50 рублей, а 75. Понятно, да? И так далее, то подобное. То есть вот эти вот 27 мест также вас, вам принесут с каждым Каждое место вам принесет деньги. Каждое место. Будь то это перелив, будь то это ваш приглашенный или не ваш приглашенный, или приглашенный приглашенного, или личник личный личника. Дальше смотрите. Это еще не все. По 50 рублей э, с, третий, с третьего уровня, по 50 рублей э, идет в накопление. С каждого. С каждого идет накопление автоматически. Не надо вам... Э, Выбирать откуда у нас есть в на накопительный баланс, куда идет, соответственно, накопление 50 рублей с каждого, с каждого партнера или перелива, без разницы. Здесь по закрытию первого клевера у вас автоматически делается переход за, в клевер мини 2 за 1350 рублей. Здесь уже совершенно другие начисления. Здесь уже начисления в четыре раза больше. Соответственно, точно так же. Это первый уровень. Это первый уровень для 3 человека. Что-что? Еще раз. Кто-то кто что-то сказал, не, не понял я. Это второй уровень. Это второй уровень. Вот это второй уровень. Это третий уровень. Также третий уровень. Соответственно, с первого уровня вы уже здесь, во втором клевере, получаете по 200 рублей. По 200 рублей с уровня, с первого уровня. Вот, например, сюда личник вам перешел с клевера мини 1, мини клевер мини 2. Сюда перешел. И также вы по линии получаете. Итого вы получаете 450 рублей с каждого. Со второй линии вы также получаете 450 рублей с каждого. По 450 рублей с каждого. Третья линия вы получаете, вы получаете соответственно, по 400 рублей. Это замеченка. Если, если сюда встает личник, личник, личника. Если это переливы, то, соответственно, вы будете здесь получать 200 рублей. Также вы здесь закроетесь, если, грубо говоря, на переливах, да, сюда перейдете. Также на переливах здесь уже будете зарабатывать 200 рублей с каждого. Здесь также с второй линии 200 и с третьей линии 150. И дальше здесь с третьего, с третьего уровня по 50 рублей с каждого уходит в накопление для реинвеста в Клевер Мини 2. То есть реинвест уже не возвращается в Клевер Мини 1, а он уже зарабатывает в 4 раза больше. Вот Именно поэтому все понятно. Итого, с клевера мини-1 и с клевера мини-2 по закрытию вы всего зарабатываете 18 750. Вложив всего лишь 300 рублей, ваш заработок составит 18 750. Но это условно. Это условно. Почему именно условно? Потому что я считал именно по в той схеме, которая именно правильная, да? то есть здесь личник встает, здесь личник личника, и здесь личник-личник личника встал. Вот. Если что касается именно что касается именно личников, да, которые встают там на третий ряд, например, допустим, у вас там все 27 личников сюда встали, соответственно, ваш заработок и сюда тоже, Ваши все личники пришли. Ваш заработок, соответственно, умножается, то есть плюсуется. У вас будет уже не такая сумма. То есть суммы могут быть разные именно заработок. Если вы на переливах, просто на переливах, то заработок ваш уменьшается, потому что исключайте реферальную программу. Если у вас, например, смотрите, вы приглашаете, вот у вас клевер, например, закрылся, да? Вот этот клевер закрылся первый, и вы уже во втором клеве но все равно вы приглашаете, вы приглашаете на клевер первый, на клевер номер один, в первый клевер, то по уровням вы уже получать не будете. По уровням не будете, но будете получать по реферальной программе. С первого, со второго и с третьего уровня. Без разницы. Без разницы, где, соответственно, ваш личник встал. Куда? Без разницы. Кому, без разницы, куда. Соответственно, вы будете получать по реферальной программе. Но здесь также, здесь также сейчас очищу, почистим это все. Здесь также самые крутые фишки будут присутствовать, которые только возможно. Соответственно, здесь ограничений нет. Здесь вот именно в этом маркетинге ограничений не будет. Почему? Потому что, первое, вы можете покупать как клевер мини-1, так и, соответственно, если вы приобрели клевер мини-1, вы также можете сразу же приобрести клевер мини-2. Сразу. Сразу и эту, и эту площадку. То есть и сразу этот клевер, и этот клевер. Соответственно, следующее. Вы также можете покупать неограниченное количество клонов. Неограниченное. То есть вы можете заходить э, вот так вот. Соответственно, четырьмя местами. Но это при условии, если у вас э, достаточно личников. Вот так вот. Именно если у вас 9 личников, тогда можно будет заходить. Смотрите. Или у вас там закро, закро, закроется это все перелива. Смотрите, здесь какая именно особенность? Вы когда заходите именно сюда четырьмя местами, то одно место вам возвращается. То есть здесь с этого, с этого получается возвращать 100 рублей, с этого возвращается 100 рублей, с этого возвращать 100. Рублей. То есть, войдя на 1200 у вас 300 рублей вернется, и вы э, за, заходите четырьмя местами за 900 рублей. То есть стратегии могут быть различные. Вот я вам именно показываю, рассказываю все, что я вот придумал, надумал именно по стратегиям, по развитию. Может кто-то еще как-то придумает, может двумя двумя местами может будет заходить, может тремя вот этими местами будет заходить, может одним местом может вот этими тремя местами может, может ну как как угодно соответственно на клевермини один, на клевермини 2 сразу могут заходить люди то есть как как душе вашей угодно и здесь еще главное самая главная особенность это все будет управляемо вы можете здесь управлять Поставили сюда, галочку сюда, встал человек. Поставили сюда, галочку сюда, встал человек. Поставили сюда, галочку сюда, встал человек. Почему мы делаем это все управляемо? Потому что э, мы знаем, что именно на старте могут быть, соответственно, переливы. Да? Переливы вы можете, например, вот закрыть вот эту часть. Да? Эта часть у вас будет свободна, а здесь стал Вася, Маня, Оля, вообще непонятные вам люди. То есть именно перелив. А здесь стал ваш личник. Ваш личник и ваши здесь люди. Да, вставили. Соответственно, вам лучше всего закрывать эти переливы или лучше всего закрывать вашего личника? Конечно, лучше всего закрыть вашего личника, чтобы он перешел к вам сюда. Логично? Логично. И поэтому мы сделали все управляемо. Вы можете управлять собственной структурой, и также вы можете управлять структурами ваших партнеров, и не только ваших. Вот это именно самая главная особенность именно этого маркетинга, что здесь все будет управляемо. Дальше смотрите, это еще не все. Сейчас следующий, следующий для вас шок будет. Это основная площадка клея со входом в 3000 рублей. Кто-то скажет, это много, кто-то скажет, это мало. Ну, соответственно, кто-то скажет, это так среднечок. Но выход именно отсюда с 3000 рублей составляет 187 500 рублей. Кто-то скажет это мало, кто-то скажет это много, кто-то скажет это среднее. Но с одного только оборота. С одного только оборота этой площадки у вас доход в отличие от Перионин составит в 10 раз больше. Соответственно, вход 3000 рублей. Итого, смотрите, вы вошли на 3000 рублей сюда. Также... Вы пригласили сюда лично приглашенного партнера. И вам сразу же с первого уровня падает 500 рублей, и с реферальной программы падает 500 рублей. Итого 1000 рублей сразу. С этого также 1000 рублей. С этого также 1000 рублей. То есть умножайте все в 10 раз. Здесь было по 100 рублей в клевер -мини. Здесь уже в 10 раз больше. того, соответственно, также с этого это личник личника. Например, также вот пригласил человек кого-то, да, именно ваш личник пригласил себе личника. Вот это поставлю единичка, вот это поставлю двоечка. Соответственно, здесь личник ваш заработает 1000 с первого уровня и с первой линии. Вы заработаете с личника-личника, то есть не вы его даже пригласили, вы заработаете 500 и по уровню по уровню 500 и по линии реферальной также 500. И также с этого человека у вас будет 1000 и так далее. Он сам себя будет закрывать, вы будете получать от него реферальное вознаграждение и также, также по уровню, с каждого по 1000. Дальше, соответственно, здесь, как только встает личник, личник, личника, это третье уровня, то есть приглашенный, приглашенный, приглашенный нам. Здесь, получается, с третьего уровня вы зарабатываете 250 рублей. Так, здесь троечку поставим, три. И по линии вы зарабатываете также 250 рублей. Итого 500 рублей. 500 рублей с каждого вы зарабатываете отсюда каждого И также 500 рублей у вас уходит в накопление для покупки клевера, автоматической покупки, клевера второго, со входом в 13500 рублей. Но это не значит, что, соответственно, можно, можно закрываться, да можно и войти на клевер один и клевер 2, я вам уже и говорил. Здесь же получается на 16500. Здесь также можно, можно именно войти как сюда, так и сюда сразу. Одновременно. Ограничений нет, как я уже сказал. Дальше смотрите. Как только закрывается клевер первый, здесь, ваш заработок составит 325500. Это точно знаю, считаю. Вот, но это примерно... Как я вам сказал, это средний ваш заработок. Также личники могут быть ваши здесь. И вы будете не по 500 рублей, соответственно, зарабатывать, а по 750 с третьего уровня. Как только личники ваши будут вставать сюда. И так далее, тому подобное, именно по реферальной программе, как только клевер ваш закрылся первый, соответственно, вы дальше личников своих приглашаете на клевер один. Вы также во всю глубину получаете без разницы, где, куда он встал именно по реферальной программе. То есть первый уровень, второй уровень, третий уровень. То есть без разницы, куда он встал, именно по реферальной программе. Дальше, как только у вас клевер первый закрылся, вы перекроете клеер второй. И тут заработок уже в четыре раза больше. В четыре. Представляете, да? Сюда встает человек, это ваш личник, например, пришел, вы получаете по уровню 2000 и по региональной программе получаете 2500. Итого, с этого человека вы получаете 4500 рублей. 4500, представьте себе, да? С этого вы также получаете 4500, с этого вы также получаете 4500. С этого... Это вот единичка, да, все вот единичка, так, лично приглашенная. Если, соответственно, даже, даже если вы не пригласили никого, и это у вас переливы, то вы будете получать по 2000 с каждого, что тоже неплохо, согласитесь. Здесь второй уровень. Второй уровень, это получается, ой, вторая линия реферальная, то есть это пригла... личник личника. С личника, с, не, с личника личника вы будете получать по второму уровню 2000 и по второй линии 2500. Итого с каждого вы будете получать не, уже не вашего приглашенного, а приглашенного приглашенного. Вы будете получать по 4500 с каждого. Так же, как и на первом уровне. Точно так же вы с каждого по 4500 будете получать. Третий уровень Третий уровень – это получается личник, личник, личника. Троечка. Три. <соединяющие> Не так нарисовал секунду. Вот так вот. Троечка будет. Вы будете с третьей линии получать по уровню 1500, с третьей линии также 2500 по реферальной программе. Итого вы будете получать по 4000 с каждого. И здесь будете по 4000 с каждого каждого И по 500 рублей у вас будет э, уходить в накопление автоматически. То есть не, не из этих заработков будет уходить. Оно само будет э, само будет аккумулироваться, и, э, не будет с баланса у вас сниматься, де, э, деньги не будут с баланса сниматься. То есть это уже заложено все в маркетинге. Понимаете? То есть это чистый ваш доход будет. Вот это, вот это э, все будет уходить в накопление не из чистого дохода, а это уже из маркетинга. Кто-то скажет, а, чудо еще сниматься будет там что-то. Нет, все это заложено уже в маркетинге, и это будет э, сниматься автоматом, автоматом помимо основных заработков. И того э, по закрытию клевер номер 2 у вас срабатывает также инвест. Все, даже в клевер номер 2, и вы в клевер 1 уже также не возвращаетесь. Но соответственно вы также можете купить, приобрести клон в любое время. Здесь приобретаете клон и получается, что вы начинаете, как говорится, также строить именно свои лепестки еще еще больше, еще лучше. Еще одна особенность, также все, также площадка именно клевер будет также на, именно по галочкам. Также неограничено здесь присутствует также неограниченное количество клонов. И также здесь можно покупать клевер 1 и клевер 2. Но, соответственно, клевер 2 вы сразу не купите. Точно так же в Clever Mini вы сразу клевер мини 2 не купите, не купив, не приобрев площадку Clever 1. Точно так же в Clever Mini, приобретая первую площадку, вы в состоянии купить вторую, но никак не наоборот. Итак, что касается именно еще одной особенности, насчет клонов. Насчет клонов очень важная особенность. Клоны также будут зарабатывать. Представляете, да? Клоны также будут зарабатывать. Ваши клоны. Это, конечно, фишка, да? Раньше у нас там клоны не зарабатывали ну, практически ничего, да? А здесь, соответственно, у нас клоны также будут зарабатывать. Вот это ваш основной аккаунт, например. О! Основной аккаунт. Вот это также клон, например. Вот вы зашли, как я уже сказал, там на 4 аккаунта, да, на клевер мини 1. А, ой, ну на клевер, на клевер или на клевер мини-1 зашли а, четырьмя, четырьмя аккаунтами. Вот это вот ваши клоны. Клон, клон, клон. Вот ваши клоны будут зарабатывать на пассиве. Так, каким образом? Вы сами себе строите структуру. То есть вот это ваши личники, да? Вот это ваш личник, например. Вот это ваш личник, да? Вот это ваш личник. Вот это ваш личник. Итого, основное, кому будет получать, по, по, получается, уже по второму уровню. Извиняюсь. По второму уровню. Здесь, да, здесь по второму уровню, так как на вторые места уже стали. И по реферальной программе будет получать основной аккаунт, э, также 500 рублей. И ваш клон будет получать по первому уровню, по 500 рублей. Соответственно, с каждого вы будете получать здесь 500, здесь 500, здесь 500. То есть вы строите себе на основной аккаунт, да, структуру и зарабатывает при этом ваш клон понимаете то есть на пассиве он просто нервно в сторонке курит бамбук а у вас это все копится на балансе и того получается что у вас на балансе будет аккумулироваться здесь не 100 рублей уже а именно клон вам также будет приносить 50 рублей так то есть уже по 150 150 с этого, 150 с этого, 150 с этого. И так дальше. И так дальше. И так дальше. Вот для клона у него свои лепестки будут. Вот здесь. Для клона у него будут свои лепестки. Соответственно, вот для этого клона. И если вы уже будете ставить клону своему, также личника, то клон... Клон будет приносить вам также доход по уровню, и также э, основной аккаунт будет получать по реферальным программам. Понятно. Но это все нужно, как говорится, на практике усвоить. Вот, и потом все это будет понятно. Вопросы по маркетингу. Задаем вопросы. Вообще круто. Куча, куча информации, да? Ну да, ну вообще классно. А, да. Соответственно, ну чем больше пригласишь, тем больше заработок, конечно. Ну естественно, и... конечно, да да. Угу. да. да да Чем больше личников, и, а, чем больше у вас будет активных личников, активных, чем больше будет активных личников, там пригласил кто-то 2, кто-то 10, кто-то 20 человек, кто-то 30. И представляете, вы это все будете получать по эфиральной программе, также это все будете получать по полу. уровню. Вот так вот. А столы О. будут как? В форме лепестка, клевера, да? так, ну, Точно форме... так же будут столы, да. Точно так же. Да, точно такие же будут столы. Столы именно будут точно такие же. И также, да, еще не дорассказал. И также у нас будет, соответственно, поиск, да, именно по логину, где вы можете, где вы будете просматривать, соответственно, любую из э, структур. Именно любой клейер, как бы, любого человека вы можете посмотреть именно по поиску. И также туда же поставить галочку И закрыть, соответственно, закрывать его. Еще вопросы. Тишина, как забылая тишина. Все, все перекуривают или обдумывают. Вопросы, вопросы, задаем вопросы. Дмитрий Владимирович Левантьев, задавайте, пожалуйста, вопросы. У вас, как всегда, очень много вопросов. Нет вопросов? У меня-то откуда они? А, у вас вот? нет А, а Денис, по... да все понятно. Самое главное, не лениться приглашать, и будет тебе хороший заработок. Самое главное, Оля, двигаться к своей цели намеченной. А фонд взаимопомощи только инструмент для продвижения к цели. То есть кто-то быстрее будет двигаться к своей цели, кто-то э, средненько, кто-то вообще не будет двигаться. Это все зависит от самого человека. То есть если ему надо двигаться быстро, если он хочет быстро достичь своей цели, он будет двигаться. Если ему не, не надо, если его и так все устраивает, то ну, это его как бы, трудности, это его проблема. Мы, мы ему, как говорится, мы его не подопнем. То есть мы даем инструменты для заработка, именно для продвижения, именно к своей цели. Мы не толкаем, мы не пихаем. То есть у человека есть, есть именно все то для его же продвижения. Вопросы, вопросы, еще вопросы. Елена Турфанова к вам присоединилась. Есть вопросы? Когда нет, вопросов ]ой? нет, то только перевариваю теперь все. Я же говорю, вот все только переваривают. Смотрите, хорошо, если нет вопросов по данному маркетингу, соответственно, по данным площадкам, а с сегодняшнего дня, 14 сентября, ну, давайте, наверное, не сегодняшнего, а с завтрашнего дня, потому что сегодня все это заливаться будет, все это, будет, все это будет выставляться будет. С завтрашнего дня, 15 сентября 2020 года, объявлен предстарт площадки Клевер Мини, площадки Клевер, нашего нового обновления, нашего нового обновления. Старт состоится 27 сентября в 19.00 по МСК. Соответственно, после вебинара в 18.00 состоится вебинар именно на, э, на предстарте для плавного и хорошего старта, чтобы вы ничего не нажали лишнего. Так. Еще вопросы? 27 числа в 19.00 состоится старт. Двух, двух, соответственно, площадок. Клеер Мини и Клеер. Две недели. Две недели вам на разгон. Разогнаться до изнеможения. Так, ну, за, можем... за, за, за две недели уж можно человек 100 пригласить. Ну вот, вот, вот. Вот, соответственно, Руслан вам для развития и смотрите дальше я вам сейчас еще раз Дима, отключу а, так, так, так, так. я наверное не включу здесь так сейчас так видеоролик видеоролик сброшу или чуть позже сброшу залью на youtube канал сброшу видеоролик официальной презентации. также есть видеоролик официальной презентации клевер мини и клевера с рассказом полностью, полностью рассказывается именно по маркетингу «Клевер Мини» и «Клевер». Сам видеоролик, вот он, сам видеоролик. Я, наверное, включу, скорее всего, звуками будет так что сами это просмотрите, увидите. Все это наяву классный, профессиональный видеоролик с потрясающей озвучкой. И э, также классной музыкой. Заливайте на свои YouTube каналы, на ВК, на в «Одноклассники», там, в Facebook, куда, куда, куда душе угодно, на рутубы, на ютубы. Э, все это, Отлично. будет. Да. Заливайте да. быстрее на YouTube. Да, заливайте быстрее на YouTube. Нет, ну есть различные видеохостинги. Вот я, например, сегодня вообще начал рыть эти видеохостинги. Я вообще все э, удивляюсь и удивляюсь, сколько этих видеохостингов, видеохостингов вообще есть э, помимо ютуба, рутуба, вот этого ТикТока, да, который сейчас новую придумали. Там вообще просто диву дают там видумы какие-то, вичи, ви, ви, ви, еще там какие-то, Ой, там очень-очень <с> много. Вы просто набери, наберите видеохостинг в Яндексе, и вам столько видеохостингов выдаст. Регистрация там тоже простая, там через социальные сети. Заливаете также от своего имени видеоролики. Как говорится, почему бы и нет. Трафик, он везде трафик. Любой, любой, любой, любой гостин, любая социальная сеть, будто новая, будто старая, новая. Правильно, Оля? Правильно. Денис, уберите на секундочку скайп. Пожалуйста. Благодарю. Да, вам? Спасибо, спасибо вам огромное. Дай вам Бог здоровья. Спасибо. Сам. Также смотрите, видеоролик также вы можете найти на главной странице фонда взаимопомощи World Money. Если еще не загружен, то сегодня будет доделано, все это загружено. Также слайды по маркетингу клевер мини клейвер вы также можете найти в разделе У себя в кабинете, у каждого в кабинете в разделе Промо-материалы. Просто скачайте, обновите презентацию. Обновите презентацию, у вас будут новые слайды. Новые слайды уже с новым, с новым обновлением. Все это уже есть. Если нет, то, значит, зальют. Завтра, завтра с утра уже точно будет. Если еще кому надо, кому надо, напишите мне, я скину. Да, да, да, да, Видеоролик, как я сказал, сброшу. Если не найдете видеоролик, то сброшу именно по, по, в чаты. По чатам разбросаем. Еще вопросы. Если нет вопросов, то, как говорится, вперед с песней, с новыми обновлениями. В бой.